Правильно говорят, что дружба познается в беде. В беде познается и истинное братство. Братство Турции и Азербайджана не нуждается в доказательствах. Это естественное, определенное историей, менталитетом, языком и многими другими факторами родство двух народов. Радости и горести одной страны воспринимаются, как собственные, другой. Взаимовыручка и взаимная поддержка Баку и Анкары, на уровне региона и мира, фактор, укрепляющий позиции двух стран и являющийся предупреждением для их противников. На минувшей неделе, Азербайджан и турецкие отношения, еще раз громко заявили о себе. Турецкая сторона эвакуировала из охваченного эпидемией китайского Ухани, находившихся там граждан Азербайджана. Турецкий, переоборудованный под амбулаторный самолет, вылетел в Китай в пятницу с группой медиков на борту, забрал людей и уже вернулся в Анкару. Кстати, турецкие военные вывезли из опасной зоны также граждан Грузии и Албании. Эвакуация прошла в рамках операции, запланированной Министерством здравоохранения Турции. Министр здравоохранения сообщил журналистам, что частичные анализы проб, полученных у 61 эвакуированного лица, дали отрицательный результат. Все вывезенные из Уханя проходят обследование в специальной клинике, то есть, турецкая сторона делает все, чтобы сохранить здоровье этих людей. Это еще раз показывает, что Турция и Азербайджан имеют самый высокий уровень дружеских и братских отношений. Может быть и не кстати, но на этом фоне бросается в глаз за информацией из армянских СМИ, согласно которой становится известно, что гражданам Армении никак не удается выехать из Китая. Сообщается, что авиакомпанией Ural Airlines была отклонена регистрация группы граждан Армении. Дело в том, что зарубежные авиакомпании постепенно ограничивают полеты в Китай. Возможностей улететь из страны для остающихся там армян становится все меньше. Посольство Армении в Китае, рекомендует армянским гражданам перебраться в ближайший город, из которого будет возможно вылететь в Армению, предварительно уточнив информацию с данной авиакомпанией. Надо так понимать, что больше ничем, Дипмиссия своим гражданам помочь не может. Неприятная ситуация, лишний раз демонстрирует истинность народной мудрости, друзья действительно познаются в беде. А есть ли они у Армении? У нее, если верить политикам, имеются стратегические союзники. Но вот, а как насчет друзей? Невозможно не удивиться тому, что за неимением друзей, об оставшихся в опасной зоне гражданах Армении, не позаботилась даже их богатая диаспора. Если нет друзей то о своих гражданах должна думать сама Армения и ее многочисленная, богатая, хваленная диаспора, тратящая миллионы на лоббистов и незаконные проекты на оккупированных территориях Азербайджана. Кстати, по последним подсчетам армянских, так сказать, исследователей, 60 миллионов человек в мире являются армянами. Правда, 50 миллионов из них об этом не знают.